Добрый день, уважаемые друзья. Я искренне рад приветствовать всех вас, собравшихся здесь, на этой торжественной церемонии в Кремле. Рад видеть истинных граждан России, ее славу и гордость всех тех, кто смог достичь в своем деле и в своем творчестве ярких, значимых результатов. Значимых не только для себя, для всех нас, для всей страны. Тех, для кого преданное служение Отечеству стало смыслом жизни, созидательной силой, которая меняет жизнь к лучшему. Во многом благодаря вашей деятельности, энергии, вашему вдохновению наша страна успешно развивается. И награды, которые будут вам вручены сегодня, это знак признания государством ваших достижений, знак уважения каждому из вас. Дорогие друзья, первыми хотел бы назвать тех, кому присвоены высокие звания Героев России. Этой высшей наградой Отечеству удостоены лучшие. Те, кто рискуя своей жизнью защищал наши интересы. И о Северном Кавказе. Тех, кто спасал раненых, защищал пленных, проявляя исключительное мужество и личный героизм. Кто обеспечил приоритеты России в очень важных нужных направлениях исследований? Это военные летчики-полковник Рудых Александр Михайлович и полковник Чернявский Сергей Иванович. Это участник боевых действий Чеченской Республики Руслан Бекмерзоевич Ямадаев. Это летчик-испытатель. Шепетков Олег Адольфович. Это первый, он первым в мире осуществил беспрецедентные по сложности полеты над Южной Атлантикой и ледниками Антарктиды. Орден за заслуги перед Отечеством второй степени вручается летчику-космонавту Бударину Николаю Михайловичу, проработавшему на Международной космической станции более пяти месяцев. А также всемирному, всемирно известному ученому, хирургу, Директору крупнейшего в России Центра по охране здоровья матери и ребенка Владимиру Ивановичу Кулакову. Дорогие друзья, честование в Кремле наших выдающихся граждан стало хорошей традицией. И как всегда здесь, разумеется, сегодня в этом зале и деятели российской культуры, которых справедливо считают властителями дум и сердец миллионов наших сограждан. Люди, к которым прислушиваются, мнением которых дорожат. Их жизненные позиции и творческий дар во все времена формировали духовные основы нашего общества, определяли его нравственную планку. Я искренне рад вручить награду Родины писателям Фазилю Абдуловичу Искандеру и Борису Львовичу Васильеву выдающимся музыкантам гордости российской культуры Владимиру Селодовичу Крайневу и Владимиру Николаевичу Минину. Я прошу меня извинить, конечно, я не могу перечислить сейчас всех присутствующих здесь, но я искренне благодарю всех за ваш труд, за вашу творческую и гражданскую щедрость. Убежден, что это торжество запомнится вам. А высокие награды Родины поддержат вас в стремлении и дальше служить отчизне, и дальше добиваться выдающихся результатов в своей работе. Позвольте пожелать вам здоровья, счастья, удачи и счастливой судьбы всем вашим начинаниям. Большое спасибо за внимание. Дорогие друзья, я в заключение хочу раз еще раз поздравить вас. Вот только что наша коллега уважаемая шепнула мне, я очень боюсь, но можно я скажу два слова? Вы знаете, должен вам сказать, что я, когда прихожу на церемонию подобного рода, я сам все время боюсь, потому что мне приходится встречаться с людьми, которых я ценил, знал, уважал и любил задолго до того, как стал каким-то Большой начальник. И я знаю, что так к подавляющему большинству тех, кто находится в этом зале, относятся миллионы и миллионы наших граждан. И мне кажется, что если бы мы здесь в Кремле, в Белом доме, все работали так, как работают сегодня люди, которые здесь напротив меня сидят, то результаты у нас были бы еще лучше. Поэтому я хочу... В свою очередь вас заявили, что мы будем делать все для того, чтобы обеспечить такие условия вашей работы, чтобы вы могли добиваться еще больших результатов. И в этом смысле считаю, что мы должны работать, как сейчас модно говорить, в едином строю, чувствовать, что мы работаем в единой команде на благо любимой всеми нами России. Спасибо вам большое.